Новый виток ужесточения цензуры в интернете. Теперь отличился Google. Буквально недавно мы только поговорили о том, что Google будет банить аккаунты только по подозрению в намерениях. Как снова удивил, заявив, что будет блокировать аккаунты за отрицание изменения климата. Вступит в силу это нововведение с 6 декабря, и на первом этапе блокировка будет не мгновенной, а по истечении 7 дней с момента вынесения предупреждения. Отрицать влияние человека на природу и климат бессмысленно. Этот, мягко говоря, шокирующий тамлапс, как изменилась планета за 16 лет и изменилась далеко не в лучшую сторону, не может оставить равнодушным любого здравомыслящего человека. Но ведь речь сейчас идет о другом, о праве на выражение собственного мнения, которое на минуточку гарантировано статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Пункт первый, который начинается со слов.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 И книги Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор» стали настольными книгами цифровых гигантов. И теперь за нас будут решать, о чем можно говорить, о чем нет, и какое мнение нужно иметь по обсуждаемому вопросу. И по малейшему подозрению в отклонении от генеральной линии партии моментально наказывать. Странное представление о демократии, когда активно внедряют то, в чем жестко обвиняли, порой даже необоснованно, Советский Союз. Что же, осталось только дождаться ежедневного списка тем, рекомендованных Гуглом, Фейсбуком и прочими, для обсуждения с друзьями. И моментального наказания за отклонение от него. Вернемся к новым правилам Гугла. Теперь объявления и контент должны соответствовать научному консенсусу касательно существования и причин изменения климата. Для того, чтобы контент монетизировался, а реклама показывалась, в них не должно быть заявление о том, что изменение климата – выдумка или мошенничество, отрицание долгосрочных трендов, указывающих на глобальное потепление, а также того, что выбросы парниковых газов и деятельность человека способствуют изменению климата. Нарушение этих правил не ведет к немедленной блокировке аккаунта. Рекламодатель получит предупреждение минимум за 7 дней до блокировки. Специально для Google. Мы также, как и вы, считаем, что человек ответственен за изменение климата и что необходимы кардинальные изменения. Но как же право человека на собственное мнение? Введение подобных запретов, а список тем уже включает в себя много пунктов, это очередной шаг к тоталитарному обществу. Пока только в цифровой среде. Но только пока в цифровой. Может, пора остановиться?